«Больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни». Слово, оно дальше как бы ну, объясняет, что из него источники жизни. И мы сегодня порассуждаем, что такое вообще сердце, чтобы нам иметь более осознание того понимания, как говорит Писание и как говорит сам Господь. Почему нужно? Вот смотрите, больше всего хранимого храни сердце твое, да? Это повеление Божье. А если нам хранить, если сам Господь повелел, значит, мы должны более иметь основания, осознание, что такое сердце, что нам хранить его. Так? Иметь понимание. От чего нужно хранить сердце? Да? Каким образом хранить сердце? Ибо если сам Господь повелевает, значит, нам нужно углубиться в это и более осознанно понимать. Смотрите, Евреям, евреям 10, 19. Написано, что «Имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым». Через Круг Христа, да? Вот смотрите дальше, 22 стих. «Приступаем с искренним сердцем». Сейчас акцент на сердце. Мы говорим о наших сердцах и как? «И с искренним сердцем, полную верою, о чем мы сейчас рассуждаем и молимся, да? Краплением, очистив все сердца наши от порочной совести». То есть совесть разная-разная бывает. И порочная... И написано, ой, сколько там, и сожженная, какая только она не бывает. Но у нас добрая совесть. Господь говорит, добрая совесть. Да? Вот. Смотрите. Дальше. При покаянии, в 50-м псалме, Давид, он более всего просил, Господи, Духа Твоего не отнимай, и сердце чистое сотвори. Значит, мы сейчас смотрим, что такое сердце чистое и какой путь к чистому сердцу. Мне Бог это показал, сейчас мы порассуждаем немножко. Смотрите, также Господь говорит, как благ Бог к чистым сердцам. Да? И в Матвея 5, например, вот в Матвея 5, здесь показан путь которые Господь показывает, да? Сейчас, Матвея 5. С первого, э, с третьего стиха. Смотрите. «Каким образом мы можем себя протестировать, посмотреть, какое у меня сердце?» По Слову Божьему. Смотрите. блаженный нищие духом». Мы сейчас не будем углубляться, сам путь я, ну, Господь показывает. То есть, если мое состояние, сердце моего, которое осознает, что я полностью завишу от него, я нищая духом, да? То есть, я нуждаюсь в нем более всего. Это первый, это первый шаг. Дальше. Э -э -э Блаженны плачущие, ибо они утешатся. То есть, еще в Ветхом Завете, в Езекииле там написано, что ангелы Господние шли и отмечали, прямо на лбу ставили, это Ветхий Завет, ставили тех, которые печалились о том, что народ был в грехе и о том, как бы народ повернул свое сердце к Богу. И он это ангелами отмечал, это Ветхий Завет. Да? Смотрите, а мы сейчас, как ходатай, как любящие Бога, да, блаженные, плачущие, ибо они утешатся. То есть, если мы скорбим о том, чтобы нам быть в единении с Господом, то, что нам мешает, мы об этом, мы отвергаем это, и Бог обязательно утешает таких людей, сердца такие, Блаженные, кроткие, ибо они землю нас на, наследуют. Да? Иисус сказал, что Придите ко мне все нуждающие, труждающиеся, обремененные, и я успокою вас, ибо я кроток сердцем, да, и успокою вас. Дальше, блаженные, алчущие, жаждущие правды, они насытятся, Блаженные милостивые, ибо они помилованы будут. И написано также, Бог говорит, что с искренним я искренно. То есть если наше сердце искрено, если даже мы где-то не понимаем что-то, если мы даже что-то даже уклонились да, от истины, но мы искренне изливаем сердце перед Богом, Господь говорит, что эти люди они будут блаженные и они будут помилованы Богом. И вот мы пришли к че и блаженные, чистые сердцем или они Бога, узрят. То есть они увидят. Они будут видеть пути Божьи, они будут э, водимы Духом Божьим, они будут видеть волю Божью, чтобы исполнить ее. То есть вот это путь, который мы можем просмотреть, какое должно быть сердце и по, вот как, по, как путь, вы поняли, да? Дальше идем. Что такое сердце? Ну, сердце, мы знаем, что если брать, на, ну, как тело наше, да, это центральный орган, да, который, э, орган на физической жизни, да, из которого кровь человека, она идет по всему телу и дает жизнь вообще на физическом уровне человеку, да. Но мы сегодня сейчас порассуждаем, согласно Слову Божьему, о духовном сердце. И здесь э, повеление о том, чтобы мы, как духовные люди, как э, любящие Бога, чтобы мы понимали, что такое духовное сердце и почему больше всего его нужно хранить. Почему? Смотрите, духовное сердце да, – э, это центр внутренней жизни человека. Его мыслей. Чувств, да, э, эмоций, волев, волевых побуждений, решений человека. И почему, смотрите, нам нужно... Почему только Слово Божье может разделить дух и душу? И оно судит помышления сердечные и намерения. Здесь Бог показывает инструмент, через который Господь это совершает. Дальше. Я бы сказала, что ну, на иврите, так говорят, сердце – это голос власти внутри тебя и меня. И это даже голос, также можно сказать, совести. Да? И смотрите, и это обитающий внутри меня – Почему? Потому что мы, принявшие Христа, мы есть храм Духа Святого. И внутри нас Господь. Смотрите. Это, можно сказать, центр, если жизнь наша подчинена Слову Божьему, Христу. Поэтому это центр из сердца. Да? Иисус потом мы поговорим посмотрим как Иисус он учил и обличал фарисеев а сердце какие у них сердца были да? и вот смотрите это центр откуда идет поклонение богу живому и истинному и вот сегодня, вот я просто восхищаюсь Богом, вот поклонение, молитва через пастыря, это как продолжение того вот из сердца, это единение моего сердца с моим великим всемогущим Богом, любящим Богом. И смотрите, но если нами не управляет Христос, не управляет Слово Божье, тогда поклонение все равно идет. Поклонение тогда или плоти, если мы подчиняем дух свой, или же э, еще э, своему я, эгоизму, или же еще хуже идолам. Мы тоже можем это проанализировать. Более о чем мы, более о чем мы вообще думаем, переживаем, вот это и есть идол. Ну, в личном... Просто каждый может проанализировать. Смотрите дальше. А как мы это видим, да? Как это происходит? Это происходит и выражается через наши слова. От избытка сердца, говорят, уста, да? Вот. Это, э, как мы говорили в прошлый раз, это наши чувства. Если я подчиняюсь душе, тогда, значит, идут чувства, за чувствами идут мысли. И вот здесь мне надо различать. От кого эти мысли? И тут же, как он, она не говорит, зачем ты вообще позволил Сатане вложить мысли да, в сердце, и чтобы потом солгать и так далее. То есть здесь уже наша часть различать и что позволять. Ну, если э, слову действовать. Я свят, Господь говорит, и вы будьте святы во всех поступках ваших. Да? И я хотела бы что сказать, что действительно... Когда Слово Божье проникает в сердце наше, да? Оно или принимается, вот мы слышим Слово Божье, мы читаем Слово Божье, мы слышим Слово Божье. И вот первое куда идет, если почва добрая, да? Первое, оно идет в сердце. И вот в сердце нашем или Слово принимается, и тогда растворяется верою, и тогда укрепляешься в вере, или же отвергается. Вот здесь нам надо ну, очень внимательно следить. Ну, это Луки, например, 8,15, он говорит, я говорю за добрую почву сейчас, да, что упавшие на добрую почву, Иисус говорил, сердце. Это те, которые, услышавшие слово, они хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. И потом он, он как предупреждает учеников, он говорит, наблюдайте, как вы слушаете. То есть принимаете вы Слово Божье, отвергаете, ну, чтобы для того, чтобы действительно понять и э, иметь чисто, сердце чистое. Смотрите, э, в сердце, фактически, в сердце происходит подлинное покаяние, в сердце. Если человек просто, ну вот, за компанию или так вот прослезился там, ну вот, другие принимают Христа, вот и я, наверное, там приму. Это на уровне разума оно уходит, это почва другая. А именно когда в сердце, тогда происходит подлинное покаяние. И обрезание, которое в сердце, по духу. Написано в Псалом, например, 33.19, близо Господь к сокрушенным сердцем и смиренным духом спасает. В нам 2.29, например, ну там сказал, не тот иудей, который по наружности, да, а тот, то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. И похвала, конечно, только от Бога, а не от людей. Вот. Это написано Римлянам 2.29. И мы очень нуждаемся в искренних и чистых сердцах. Очень. И фактически вера да, Божья и любовь, они рождаются в сердце. Написано, Бог Духом Святым излил в сердце наше, да, любовь Божью. А если сердце закрыто, а если сердце не принимает, любовь есть. Моя и твоя задача – открыть сердце. Для того, чтобы эта любовь проявленным образом действовала. И вера, действующая любовью. Вот, смотрите. Написано. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Его». Насколько серьезно нам, ну, это серьезное слово, вообще нужно молиться каждому о том, чтобы познать Бога. Мы в Царстве Божьему, мы в Царстве возлюбленного Сына, да, и мы свободны от власти тьмы, мы омыты а кровью Христа. И вот смотрите, что э, мы должны знать Царя нашего мы уже в царстве. И мы не должны, не просто должны знать царя, мы должны исполнить волю его. А чтобы исполнить волю его, он обращает на сердце наше. Он обращает на то, чтобы мы молились и просили, познавали его, и чтобы исполнить волю его. Вот. Поэтому это очень серьезно. И сердцем Веруют к праведности, устами исповедуют к спасению. Мы знаем, что праведность наша от Иисуса Христа. И смотрите, вот 1 Иоанна 3,21, например, написано «Возлюбленные, если сердце ваше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Опять этот источник, понимаете? Настолько серьезно иметь дерзновение к Богу, в вере. Какое наше сердце? Что мешает? Какая почва моего и твоего сердца? Это очень серьезно. И вот смотрите дальше. 1 Тимофея 1,5. Цель увещевания, он говорит, это любовь от чистого сердца. Когда мне Бог показал вот это вообще, чтобы мы задумались, ну, я вообще, ну, как сказать, молюсь всегда, чтобы слово, которое Господь дает для церкви, оно стало частью меня. Чтобы Бог просто от сердца от сердца к сердцу передавал, потому что если я это имею, Он меня учил, проводил, тогда, я, тогда Он сможет через меня это совершить. И вот смотрите, любого, любого чистого сердца, доброй совести, и нелицемерной веры, значит, оказывается, есть еще и другая вера, кроме Божьей, да, которая потерпела крови, кораблекрушение, он говорит, Господи, сохрани нас от этого. И смотрите, от сердца идет, например, настоящая молитва. В да? Тимофея 2, Тимофея 2,22, он говорит, держись правды, держись веры, любви, мира с призывающим. От чистого сердца. Тогда единство, тогда Господь дается право ему совершать то, что он хочет. Почему нужно хранить сердце? Потому что в нашем сердце обитель Духа Святого и источники жизни. Вы знаете, я даже как-то ну, восхитилась, духу, что Дух Святой мне показал, я как-то даже не замечала раньше, вот Галатам 4,6. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего овоотче». То есть, почему нужно хранить? Чтобы не угашать Духа Святого, чтобы не оскорблять Духа Святого, чтобы это сердце способное было принять от Господа растворить верой, укрепляться, возрастать. И смотрите, сказано, что больше всего хранимого, хранить нужно в сердце. Почему? Потому что из него источники жизни. И вот я говорю, Господи, источники жизни. Источники жизни. Значит, мы должны знать эти. Где этот источник жизни? Почему я должна хранить сердце больше всего? Потому что из него источник. Что такое источник? И вот смотрите, источник – это поток, да, он, где начало потока воды, да? Но ну, мы знаем, что в Израиле особенно это так ценного, да. Вот, почему, когда Иисус пришел, мы много знаем это, да, и... Рядом с источником обычно были колодец, родник, оттуда это начало этой жизни, этой воды, которая давала жизнь. И вот смотрите, например, Псалом 35.10, сам Господь назван источником жизни, который дает милость, пищу, питье, защиту Сиону церкви своей, да, и каждому дочери и сыну, да, это где Божье присутствие. И Псалом 86, Певец восклицает, все источники мои, Господи, в Тебе. То есть, если Он в нас, как источник, первое, это Бог наш источник, который, который восполняет всякую нашу нужду, так, дальше. Что характерно, источник также мудрости, в притчах очень много названо, как поток струящийся, да, это слова уст человеческих, это помыслы в сердце человека, глубокие воды, где Бог говорит, вычерпываете их, да, это молитва на иных языках, это как инструмент, когда мы себя как строим, да, укрепляемся, наполняемся. Уста праведника знание, да, разум, они названы источником жизни. Я говорю вам по слову Божьему, поверьте. Я не называю, потому что сейчас много времени, если углубляться. Вот, и смотрите, и назван страх Божий – это начало мудрости, это сокровище. И мы говорили уже не один раз об этом. И он действительно сохраняет. Сохраняет от того, чтобы мы не уклонились от того пути, на который Господь нас ставит. И вот смотрите, мы, мы говорим уже, источник жизни, да, в искуплении, например, Исаии 12,3, он говорит, в радости будете почерпывать из источников, да, из источников спасения, вот, которыми есть... Теперь, вот пророческий Исаия 58:11, например, говорил, будешь как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают. И это он говорил о чем? Он говорил уже, и уже Иисус, когда он говорил с э, самарянкой, да, вот, мы по, обратил внимание Господь, когда... Иисус Иоанна 4, да? 14. Смотрите. «А кто будет пить воду, которую Я дам, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я даю Ему, сделается в Нем. Вода жизни, она во мне и в тебе. Нам ее Иисус дал. И теперь источник жизни – Христос в тебе и во мне это жизнь дает, это Он сам является источником, который я приняла от Иисуса Христа эту живую воду, это как дальше Он там говорит, которая в нем, то есть во мне в тебе, сделается источником воды текущей в жизнь вечную. Аллилуйя. Аллилуйя. И вот, э, смотрите, он этой женщине говорит, э, и она приняла это, да, самарянка, здесь говорится за самарянку. И смотрите, он в Иоанна 7, 37-38, э, Господь дальше говорит, «Кто жаждет, приди и пей». Значит, у нам показан путь, желание, жажда, да, что жажда, жаждущий приди и пей. Это Он дает нам, да? Это Он говорит, что кто верует в Меня, из шрева потекут реки воды живой. Это Иисус говорил о Духе Святом. И Он предлагает это жаждущим, чтобы нам иметь эту жизнь. И даже, смотрите, вот у притчах у меня тоже так, 27-19, например, «Как вода отражает лицо». Вот мы смотрим в воду, да? Так, так лицо человека, так сердце отражает самого человека. Представляете? Вот нам так кажется, ну, сказал, ну, там, отнешься так, вот. ну, и что, ну, и так далее. Вот. А нет, Бог это смотрит совершенно по-другому. вот. И смотрите, сердце, Фактически, как он говорил с фарисеями. Матвея 15, 7, 8. Он говорит, он обличал их. Лицемеры, Исаия пророчествовал вас, приближаются ко мне люди сии устами своими. Как мы, как мы бывает похуже на этих фарисеев. Господи, помоги нам очиститься от этой закваски. Вот. Смотрите, устами своими приближ... чтут меня языком, а сердце же их далеко отстоит от меня. И в другом месте он говорит ученикам уже, что сердце их огрубело. Берегитесь этой закваски фарисеевской и родовой. И вот смотрите, в Откровении 2 глава он говорит, я испытывающий сердца ваши и внутренности ваши и воздам по делам вашим. Очень серьезно. Очень серьезно. И что я хочу сказать, что сердце – это очень, очень такой орган, который влияет и также подвергается различному влиянию. Почему он сказал, что больше всего хранит сердце? Потому что когда мы, например, не пропускаем, не принимаем Слово Его, да, которое дает жизнь, да, то тогда да, получается, э, если душа нами, э, ну как сказать, э, душа может угнетать, может диктовать, например, как сказано в 25, 26, 28, что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий перед нечестивым. Ведь это может быть, то есть настолько нам смотреть нужно. Возмутился источник, уже не видно, уже не чистая вода. Уже ты не совсем всегда понимаешь, почему я в этой ситуации. Почему я не, не знаю, и не вижу, как видит Бог. И он дальше говорит, что город, разрушенный без стен, то не владеющий духом своим. То есть настолько серьезно. И э, что я хочу сказать? Что слава Богу, что Господь работает с нами. Слава Богу за кроткие, смиренные сердца. Слава Богу за, верные, за верность Богу. Слава Богу, что... Действительно, мы имеем это право служить Ему через дары Духа Святого как инструмент. И вот отношение моего и твоего сердца к Богу, это имеет абсолютно решающее значение. И получается, что сердце, поступающее по Духу, да? Это плоды Духа Святого. Это мое согласие. это моя... Я даю право Богу вместе с Духом Святым менять Сущность менять, меняться, преображаться в его образ, в его подобие. И получается, что мы можем как позволять, чтобы поступать по плоти, и тогда мы не имеем той, ну, тех результатов, того мы не видим, не понимаем, как должно понимать. И когда жизнью нашей руководит Христос, Слово Божье, да, тогда мы видим, понимаем, разумеем. И Господь -то тоже еще в Ветхом Завете Он сказал Еремии 24.7, что дам им сердце, чтобы знать меня, если обратятся ко мне всем сердцем. И вот это сокрушенное и смиренное сердце, трепещущее перед Словом Его, оно так... Так Господь почитает эти сердца. И сердце бывает какое, преданное Богу и верное Богу, да? соблюдающее заповеди Божие, чистое, любящее, мудрое, радующееся Господи, искренное, простое, преданное, посвященное Богу, покорное воле Божьей, без страха и гордости. Господи, мы отдаемся, сдаемся Тебе и благодарим Тебя за чистые сердца, Господь, за преданные сердца, Господь, чтобы нам исполнить волю Твою. Во имя Иисуса. Аминь.